так ребят здорово как дела как настроение сегодня у нас видео реликтум госпередачи у нас записываю такое второе видео потому что очень много пришло к нам гостей в передаче пусть комментируют очень много негативщиков очень много разнообразной аудитории то есть смотрю у этого проекта два лагеря то есть некоторые очень просто страстно защищают этот проект Очень много людей, которые, наоборот, хейтят эту технологию. То есть непонятно. Но все же здесь у меня есть инвестиции. И мне просто интересно, когда же будет э, листинг, ребят. Потому что его обещали в декабре. Его обещали в декабре. А он в декабре не произошел. Обещали в январе. А в январе уже скоро и февраль. Потому что уже два дня осталось на момент записи видео. Там 2-3 дня, да? Поэтому, все ли хорошо в проекте? Потому что у меня не было времени погружаться в новости. Поэтому прошу вас оставить комментарии, что действительно сейчас происходит. Только нормальные комментарии, ребят. Прошу не адептянские какие-нибудь комменты. То есть объективное какое-то мнение, что происходит сейчас. Вот. И когда же все-таки листинг? Когда же все-таки листинг? Напишите конкретные даты. И на каких биржах желательно. Получится заработать? Слава богу. Не получится? Ну, как бы очередной скан на крипто пространстве таких много также ребят оставляйте ваше мнение по поводу данного проекта в комментариях то есть по вашему мнению это все же пирамидос пушистый выдуманный блокчейн 5.0 либо же легальная компания легальная компания супер инновация супер технология оставляйте ваше мнение обязательно в комментариях будет интересно почитать ребят вот ну и тем временем обязательно подписывайтесь на канал вы тоже, кстати, поймите, что иногда я видео записываю где-то, может быть, в каких-то моментах я недоразобрался, да. Поэтому сумбурный такой ролик опубликовал на ютубе, как бы, и все. И некоторые очень негативно могут на это как-то э, реагировать. Где-то я там не разобрался, где-то что-то я не недопонял. Ребят, как раз-таки я записываю с целью это видео, чтобы пришли адекватные люди, так сказать, и донесли свою э, интересную точку зрения. И когда таких людей много, тогда очень можно сложить какую-то объективную картину. Вот. Поэтому иногда я такие сумбурные ролики записываю. Поэтому где-то на меня прошу не обижаться и воспринимать всю эту картину адекватно. Подписывайтесь на канал, лайки, дизлайки. Увидимся в новых роликах. Подписывайтесь также в телеграм-канал, где я часто публикую различные схемы по заработку, новости, проектов. На связи не теряемся.